Та-дам! -да. Ну что ж, всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch продолжает прохождение и выживание в космических инженеров. Ну и в данном же выпуске я продолжу экспедицию по поводу вывоза ресурсов с моей наземной базы планетарной под названием «Рассвет». Вот туда вот далеко в космос, а именно на базу «Мир», которую мы с тобой так яро стали проектировать в недавнем времени. И теперь уже у нас там, на этой базе «Мир» стоит в проект так называемый большой межпланетный звездолет, для которого мы поставляем ресурсы на звездолетах немножечко Поменьше. Ну что ж, и об основных изменениях, которые произошли у нас э, за кадром. Ты, наверное, уже видел, как я немножко подшаманил свою базу рассвет. Я здесь поставил стеночки. Теперь у нас, как видишь, она не такая дырявая, а много где. Я уже, видишь, установил вот такие вот панели. Теперь у нас завод более-менее становится похож на завод. Конечно же, безусловно, работы здесь еще предстоит очень много разнообразной сделать. Это нужно будет и как-то крышу спроектировать, чтобы нас дождичком не мочило это нужно будет и как-то а, построить вот эти вот а, большие окна Напоминаю, что я выживаю в режиме реалистичных настроек Мне как добывать, так и что-то строить достаточно проблематично а, В том числе и инвентарь моего персонажа очень сильно ограничен а, Вот всего лишь 400 литрами Поэтому мне тут в ручками варить, как ты понимаешь, гораздо а, сложнее Поэтому мне и приходится прибегать к помощи вот таких вот моих бравых машинок, а конкретно дрон Уна, который может работать как сварщиком, так и буром, а, так и резаком а, практически одновременно, да, ну или же по желанию, когда мы этого захотим. Также мне до этого еще помогала поставлять ресурсы вот такая вот техника, к сожалению, сейчас она у нас немножко подбитая и требует ремонта, но это сильно мне пока что а, не мешает. Да, вот такой вот, значит у нас а, трак под названием Фура, который также проектировал лично я. Мы на нем возили тонны ресурсов с ближайших месторождений. Это и железо, это и кремние, это и никель. В общем, вот это у нас рабочая лошадка, на которой мы привезли львиную долю ресурсов на вот эту нашу базу а, рассвет. Конечно же, не без помощи теперь уже вот этого нового а, дрончика. Все очень легко и просто. Я в какой-то из своих серий показывал, каким образом мой дрон может спокойненько швартоваться вот на этот вот грузовичок. Вот сюда вот сверху конкретно он это делает. И мы просто-напросто с дроном на борту выезжаем ресурсы. Ресурсами, дроном их там добываем, загружаем вот в эти вот ящики, точнее тут у нас 4 больших э, карго-контейнера стоит на малой сетке, и он привозил вот этот вот монстр-грузовик нам нехилое такое количество ресурсов на нашу базу на переработку. Еще мне получилось сделать за кадром освещение, наконец-таки я додел освещение вот этого всего целиком полностью пространства, и по нажатию вот на эту вот кнопочку мы с тобой можем наблюдать следующую картину. Вот так вот сейчас выглядит освещение и даже... Даже днем достаточно светло а, становится. Некоторые лампы я использую из недавно добавленной модификации на интересные совершенно новые светильники. Да, всем рекомендую к приобретению, к использованию, так как эти светильники реально светят гораздо ярче. И с помощью них мне получается осветить базу свою именно так, как это а, нужно. Естественно, весь список избранных модов, которые я использую, ты сможешь найти в моем профиле в Стиме, а ссылочка на который есть, конечно же, в описании под данным э, видео Ну а мы с тобой продолжаем загружать наш челнок Еще за кадром я, ребятки, подшаманил Наконец-таки я добрался До своего бравого орла Несколько движков у нас остались Недокрашенными, все движки практически Я решил э, преобразить Именно вот в такой вот заржавевший Или же вот в такой вот пошарпанный тип Сейчас мы это с тобой и сделаем. Да, у нас сегодня будет частичная покраска и уже конкретная подготовка к перелету. Сегодня мы дозагрузим то, что мы не дозагрузили. А конкретно загрузим сейчас еще немножко золотишко, да. И еще немножко кремния. Заполним по максимуму наши водородные танки для того, чтобы нам э, не разрядиться, пока мы будем летать в атмосфере с помощью гибридной установки. Тут у меня и атмосферники стоят, тут у меня и водородники стоят. Мне получается вывести эту птичку за пределы атмосферы, прям-таки на наш астероид, который, напоминаю, находится вот там вот где-то э, вдалеке. Из того, что мне удалось сделать, я немножко решил его заднюю часть переработать. Как ты, наверное, помнишь, у меня раньше здесь стояли специальные док-станции а, для удержания на них вот этих вот инструментов, да, дополнительных. Ну, как мне показалось, что это на самом деле бессмысленно, а, так как у меня здесь коннекторов и так хватает, их целых три, да. Этот у нас, значит, идет на загрузку, этот у нас, значит, идет на... Заправку именно и Исключительно льдом, да, для того Чтобы мы могли подзаряжаться И устраивать экспедицию на более дальние Расстояния, а вот этот я все-таки Спроектировал таким образом, что он у меня Будет работать на автоматическую Выгрузку, потому что мне с напарником Реально надоело уже выворачивать Тонны груза из этого большого карго-контейнера Ручками, а судя по тому Какой у меня инвентарь, да, на реалистичных Настройках, это дело достаточно Проблематично, потому я все-таки решил Здесь все дело переиграть, задницу я теперь сделал именно вот такую в эти вот места, где у меня раньше были док-станции, я там вот там у меня за стеночкой, да сейчас плохо видно может быть сейчас как-то получится зацепиться, я поставил дополнительные малые водородные бачки, тем самым я расширил объем Внутреннего вместилища водорода Что тоже, ребятки, очень хорошо Потому что водорода э, потребуется достаточно немало Особенно, когда мы взлетаем Ну что ж, давай мы сейчас с тобой дозагрузимся Нажимаем вот сюда, сортировщик включается И давай посмотрим, сколько же у нас этих пластинок сейчас загрузится Кстати, внутри я тоже немножечко все подкрасил В общем, целиком полностью я подкрасил весь этот аппарат Так, смотрим, что у нас по инвентарю И сколько мы пластинок уже загрузили. Вопрос, почему у нас не загружаются пластины, а все просто, друзья. Я не включил периферийную систему на своем вот этом вот челноке. Давай мы сейчас ее задействуем и сразу же будет понятно, что мы с тобой а, загружаем. Вывел я, значит, для удобства вот сюда в салон такую кнопочку, которая теперь отвечает за включение выключения периферийных устройств. А конкретно это сделано для того, чтобы наш корабль в режиме просто бездействия быстро не разряжался. И теперь у нас все сортировщики подключены и мы можем с тобой наблюдать, как... Вот, пожалуйста, наш с тобой большой контейнер заполняется сейчас кремниевыми пластинами. Я думаю, что основную часть, все-таки, мы повезем, это кремниевые пластины, так как их будет достаточно много нам необходимо. А в тех условиях, в которых мы находимся сейчас на нашей космической станции, там с кремнием у нас пока что проблемы. А таких стекол, так точнее окон, да, ко для которых в основном используется кремние, надо будет там строить достаточно а, много. Вот мы, значит, 15-16 тысяч загрузили, 17, ну, около 20 тысяч. 5000 если мы загрузим, мне кажется, этого будет вполне достаточно, да-да-да. Еще один нюанс, который мне тоже удалось добавить, я на свой вот этот вот челнок поставил док-станцию с дронами специальную, которая теперь будет в автоматическом режиме а, ремонтировать какие-то части, которые будут случайным образом повреждены. Например, если мы вот здесь вот что-то поломаем, да, вот таким вот способом, есть у нас какая-то коска произойдет, или же вот здесь вот коска произойдет, или же мы вот так вот что-нибудь покоцаем где-нибудь, да, ударившись о какой-нибудь угол. Док-станция, по идее, должна сработать И вот пошло, ребятки, сразу же, смотри Вот она пошла, работа Этих самых э, дронов Док-станция, конечно же, очень незаменима Я сам жалею, что давно ее не использовал Ведь это очень круто Так как, когда мы, например, сварили какую-то конструкцию Поставив на нее док-станцию Она сама определит, какие блоки у нас Недоварены, и сама Эту работу за тебя доделает Очень удобная э, фишечка Тоже все есть, как говорится, у меня в моих подписочках Пойдем уже с тобой за пол Заполним наши баллончики, заполним наше водородное местилище нашего персонажика вот здесь вот. Заполним наш баллон водородный тоже именно вот здесь. Я уже подготовил экспедицию полноценную для вылета в космос. Давай мы с тобой откроем ворота сейчас. Вот они у нас здесь открываются с этого пульта. И давай посмотрим, как это дело у нас все происходит. Открываются наши большие ворота вот таким вот образом. И через них, собственно, мы сейчас и будем вылетать прямо в космос. Заходим в наш челнок, сразу же в кабину управления и проверяем все системы. В частности, проверяем, что у нас включено. Давай посмотрим на дисплейчики. Да, видим заряд 100%, груз у нас практически под завязку, 92%, водород 98%, кислород 99%. Все системы у нас вроде бы работают нормально, льда мы а, закинули, мама не горюй, то есть там 55 тысяч у нас в баке Это все для того, чтобы нам сразу же подзаряжаться и давай мы сейчас с тобой сразу же и включим все а, системы Во-первых, нам потребуются генераторы, а, генераторы энергии и генераторы H2O2 Давай мы вот это с тобой и включим. Это как минимум, чтобы у нас уже восполнялось. Чтобы у нас уже начало восполняться наше хранилище кислорода и хранилище водорода. Вон там, вон, видишь, в левом, на левом дисплейчике начали показатели подниматься наверх. он 98, значит, показатель водорода. 98 и 8 и так далее. В общем, все нормально, все как а, нужно. Также хочется отметить то, что давай включим с тобой свет здесь в кабинке, чтобы было посветлее. Осталось только наблюдать в процессе за показателем льда и за показателем а, водорода. Так, ну что ж, друзья... Мы готовы, в принципе, да, будем, наверное, сейчас э, вылетать. Переходим на эту панельку. Да, все смотрим. Вот у нас, значит, здесь э, на дисплейчике плохо, что у нас вот эта вот кабина мешает нормальному обзору, но э, только так вот получилось э, разместить данное решение. Вот у нас там видно, что мы сейчас перевозим. Это и железо, это и кремние, это и золото, это помимо всего прочего еще много всяческих разных компонентов. Все системы работают нормально, будем потихонечку запускаться. Запускаем движки. Блин, немножко я забыл покоцанные вот эти вот задние движки отремонтировать, но ладненько. Все, друзья, начинаем потихоньку выдвигаться. А, да, и, кстати, я забыл тебе сказать, что самое основное, что я здесь еще обновил. Сейчас мы выйдем вот сюда. Вот, подожди, подожди, сейчас опустимся. Я забыл, я должен тебе это показать. Еще, что из основного, из основного я обновил, это проапгрейдил и прокачал, наконец-таки, свою систему с гироскопами. Вот так у меня теперь выглядит все это дело. Раньше у меня гироскопы были разбросаны по всему салону. Теперь я их поставил на определенный бустер, тоже из модификации. Очень круто все смотрится. И теперь мощности гораздо больше, чем чем это было а, до этого момента. И теперь мой орел поворачивает гораздо а, динамичнее. Так, ну что ж, запускаем движки и потихонечку вылетаем. Да, вот так вот у нас выглядит это все дело со стороны. Я понимаю, что этот у меня челнок очень неповоротливый, он у меня очень медлительный, да, но он проектировался с той целью, что просто вывозить большие количество грузов куда-нибудь за пределы атмосферы вообще с поверхности Земли. Сейчас мы летим чисто на атмосферниках. В принципе, они неплохо справляются с тем самым весом, который мы сейчас везем. Ворота в эти мы должны пройти идеально просто. Да, не раз уже тестировал. Огромные, огромные конечно же, вот эти вот ворота, и они работают как нужно. Ну что ж, вот мы уже вылетаем. И теперь наша основная задача это набирать потихонечку высоту, ну высоту мы будем набирать не потихонечку, а достаточно динамично достаточно быстро, ну что ж как говорится с богом, да погнали полете. Наблюдаем за нашими приборами. Пока что у нас заряд батареи достаточно неплохой. Это 93%. А этого нам точно хватит, чтобы выйти из верхних слоев атмосферы. Так, мы сейчас снижаемся. Мы сейчас снижаемся, друзья. Да, это все потому, что я вовремя не задействовал движки. Друзья, у нас ЧП. Мы падаем. Мы падаем, друзья мои дорогие. Как мы видим, выше 5 километров у нас начинаются, сбо... начинаются со сбоем работать атмосферники. И поэтому здесь уже необходимо включать водородные движки, которые и делают сейчас свою работу. Вот теперь они у меня работают на максимуме. Вот именно для этого я и включал так, тихонечко. Вот именно для этого я, друзья, включал именно а, генерацию водорода. Да, как видишь, у нас просаживается немножко сейчас водородный бак. Я думаю, нам хватит потенциала, потому что я немножко добавил объема. Да, нам главное сейчас выйти из слоев атмосферы, преодолеть отметку хотя бы в 25 километров. Там уже будет немножко попроще. Здесь можно уже э, движки э, атмосферные отключить. Я вам скажу так, что я возил на нем грузы и потяжелее Как-то раз мы еще везли наверху специальный дрон, который тоже весил очень-таки немало И вес наш общий был больше 300 тонн, поэтому я думаю, этот груз нам не составит труда вообще никакого поднять Тут можно уже смело, хотя давно нужно было это сделать, отключаем гасители Они нам в принципе не нужны когда у нас стоят гасители, они нам только лишь вредят. Ну вот все, ребятки, можно сейчас работать с перебоями и ждать, пока накопятся наши водородные танки. Та еще наука, это выбираться на этом челноке, особенно в груженном состоянии, так-то просто бы мы на нем выбрались без проблем. А вот в груженном состоянии немножко посложнее. Все, набираем скорость, отключаем наши движки. их вот лечу я сейчас и думаю, плохо ты прокрасил днище, смотри, какие разводы, вот это что такое, а? Это что значит поторопился, когда красил? Надо будет перекрасить нормально. Так, продолжаем, друзья, подниматься, продолжаем набирать высоту. Вот тот самый астероид, на котором расположилась наша база в 7 километрах. Поэтому можно уже смело поворачиваться и давать курс именно а, на нее. 3 километра осталось. Да, я думаю, что уже пора врубать гасители инерции и тормозиться. Иначе мы сейчас улетим куда-нибудь не туда. 25 метров в секунду скорость осталась. Я думаю, что 20 дней, оттормозимся как нужно, посадочная площадочка уже виднеется, вон там он на нашей базе, уже, видны, уже виден скелет того самого звездолета, который я проектирую, нет, нормально, идеально практически, друзья, мы оттормозились, прям идеальней некуда, да, и начинаем потихонечку снижение. Здесь также у нас существует горизонт, потому что мы, да, это, конечно же, моя ошибка была, мы спроектировали немножко базу э, не в том месте, надо было ее в нулевой гравитации проектировать, а я ее э, спроектировал в плюсовой гравитации, поэтому у нас здесь имеется и горизонт, мы здесь, в общем-то, живем как практически на планете, то есть по тем же принципам и по тем же правилам, то есть мы можем таким же образом здесь, а, если вдруг случайно а, ступим на край какой-то платформы и упадем при этом заснув, то мы можем спокойно упасть на матушку землю и там уже а, проснуться, что называется завтра. Ну что ж, мы, ребят, приближаемся, время включить фонари, хотя они уже здесь, наверное, излишние, потому что это раньше они мне бы здесь пригодились, но сейчас да-да, они мне тоже, конечно, пригодятся, но сейчас уже не столь важны они стали, потому что у меня здесь, как видишь, все подсвечивается, все налажено. Наша экспедиция, как видишь, сегодня очень даже удачно. Это все благодаря тому, что я немножко проапгрейдил да, наш, наш челнок, и он как никогда справляется идеально со своей работой. Ну и все, нам осталось только лишь грамотно приземлиться. Выпускаем шасси, оно у нас сейчас задвинуто. Где у нас шасси наше? Так, вот оно у нас выпускается, да, и можно потихонечку залетать прямо в ангар. Открывается дверь ангара, здесь все у нас более-менее на продвинутом уровне, как видишь, все стоит на сенсорах, и дверь открывается автоматически, когда подлетает дружественная техника, то есть не враги. И вот таким вот образом мы залетаем в наш космический ангар. Здесь темно, да. Здесь у нас очень-очень темно и страшно, блин, я даже думаю, когда взлетаю, не завелся ли здесь какой-нибудь чужой у меня на этой базе, потому что она здесь такая пустая и так долго стояла. Не проникло ли к нам сюда какое-нибудь нечто или что-то еще подобное? Я надеюсь... А, нет, так, ну что ж, нам нужно будет пришвартоваться вот туда вот куда-нибудь. Конечно же, с этими проапгрейженными гироскопами мой орел стал гораздо динамичнее, нежели был раньше. Раньше я мог спокойно завалиться при таких маневрах, а теперь у нас все... А, Нормально, ну что ж, друзья, про полет Прошел нас просто-напросто на твердую Пятерочку, я думаю, что будет гораздо Хуже, мы даже топлива, смотри, сколько Оставили, что ж, покидаем наше судно Все, в принципе, нормально Можно смело выходить Ой-ой-ой-ой-ой, я забыл, что здесь у нас Атмосфера-то никакой, нет, давай мы с тобой Включим здесь свет, чтобы все было видно, чтобы все было Нормально, ну что ж Вот так вот, да Отлично, вот так мне нравится гораздо больше Ну что ж, вот таким вот образом у нас и происходят Перелеты и перевозки Груза на нашу станцию Под названием э, Мир Конечно же, в следующих своих сериях я продолжу Строить огромный, грандиозный Свой звездолет, который находится У нас вот там вот на площадочке Да, очертания, ты его уже мог увидеть На что будет твориться с ним дальше Я, конечно же, покажу тебе в моих Следующих сериях выживания по космическим Инженерам. но ну, а что ты, зритель, думаешь По поводу нашего выживания, по поводу нашей приключений и вообще как ты сам привык выживать в космических инженерах напиши пожалуйста в комментариях свои размышления по этому поводу, я тебе конечно же непременно отвечу, ведь у братишки скретч есть отличительная особенность, отвечать на совершенно все твои комментарии, которые ты напишешь ну а ты и дальше продолжай играть только в самые крутые топовые игры, приятного тебе геймплея еще обязательно увидимся и услышимся продолжение конечно же следует